Так, ребят, я короче кого-то чувака нашел. Походу у него дом не запривачен. Вот я у него так. А это девочка. О -о Ох, ты, офигеть! Смотрите, какая бронька. Капец, все. <музык> Сейчас я как раз вещи будут, если он не выйдет, конечно. Давай, давай. Все, я да убил его. Пожди, пожди, сейчас я вещи соберу. На да, кто меня там бьет? Дай. Собирай вещи. Сейчас пожди, вот так. Вот. А ты нифига мне. Давай, короче, разнесем вот эту часть. И ч мне такое приближение? Не знаю. Давай вот это разнесём, стригди не заправочно. зажишь Мне, короче, типная на это. Если что ты пнемся, окей. Ага. Все. А он мне ТП пишет. Они не лучше НТП. Слышишь, можешь этот китсарт написать? Там Кирка есть. Можешь? Если нету? В смысле? А, тебя убили? А там кит бонус или что там есть? Ну напиши, сейчас я посмотрю что там в ките? А, кит. Кит. Что-то кит. А как бонус писать, что-то А, да не, не, не, не, его тут нету. Я тут есть. А, вот, вот написал. Все, короче, давай, пока. Все нормально. А где остальное? Остальное там упало вниз. Да, я подберу. А, ну, да, сходи. Ну, Че ну, со мной? Ну, Капец, я не могу, ничего не вижу. охраните реально. Ломаем, ломаем. Да зачем ломать-то? Он сейчас удаление дюпа будет еще. А, да. Ну. Да. Сейчас, тогда я что-нибудь выкину. Сейчас я тоже выкину. Офигеть. Он реально не запривачен. Весь дом. Отвечаю. Че, разнесем или себе заберем? Вот тут алмазные блоки. Да, да, да, да. Ну, блин, давай тогда себе заберем. Давай я запрыгну.